Демоноград. Место, где обитают демоны. Владыка, зачем мы здесь собрались? Мы собрались здесь для того, чтобы объявить войну мерзким людишкам. Наконец-то. Неужто мы все-таки объединимся в конце концов? Да, воинствующий, ты прав, мы объединяемся. Такого уже не было сто лет. Для того, чтобы захватить человечество, нам ничто не угроза. Нужно быть просто вместе. А как же четверка Кенага? Не волнуйся, Склета, я возьму их на себя. Они нам не помеха. Так заключим же союз. Слышал, что в соседнем городе случилось? Да, слышал. Говорят, крыло дракона снова что-то натворило в столице и теперь их разыскивают. <звы> Эй, у тебя все в порядке? Почему так спешишь? Стой! А теперь объясни, почему за тобой гнались? Оказывается, в нашей стране нет свободы слова. Ну, с этим я с тобой полностью согласен. Слушай, раз ты выступаешь за свободу слова, так присоединяйся к нам. Как я могу к вам присоединиться? Я ведь даже не знаю, кто ты. Ну, если только в этом вся проблема, тогда я представлюсь. Мое имя Фую. Я один из повстанцев гильдии Крыло Дракона. И также я огненный волшебник, в чем ты, наверное, уже убедился. Тогда, наверное, моя очередь представится. Меня зовут Лира. И да, я девушка. Оу, прости. В этом прикиде ты очень похожа на парня. Да ладно, я уже привыкла. Итак, что ты там говорил насчет гильдии повстанцев? Наверное, я в деле... Этот человек обвиняется в предательстве королевства. Начни же казнь. Ш -ш -ш что здесь произошло? Я ведь теперь буду виновен в том, что он сбежал. Эй, все в порядке. Скорее беги. Не дайте ему уйти. Эх, сейчас мы с вами повоюем. Уж не думал я, что встречу тебя здесь. Твоя. Да, моя. А я уж думал, тебя давно казнили. Я тоже так думал, но очнулся здесь. Чертов везунчик. А я вот все сидел и думал, когда же ты подохнешь? Только после тебя. Ладно, продолжим наше дело в гильдии.